очень популярна ныне в России, и наш институт международных отношений принимает, мне кажется, большое участие в развитии этого направления как корееведения, и, мне кажется, мероприятие будет очень интересным.